Всем добрый день! Сегодня хочу рассказать, чем отличается рыночная стоимость квартиры от ликвидационной и откуда она, соответственно, взялась. Значит, Что такое рыночная стоимость? Что туда входит? В рыночную стоимость обычно входит этаж-этажность дома, соответственно, сам дом, состояние дома, транспортная доступность до метро, инфраструктура, это расположение детских садиков, школ, детских площадок, Магазинов, которые есть, всегда учитывается расположение какого-то большого торгового центра, до которого близко и удобно добираться, да, и где можно технически отдохнуть. Также входит ремонт, он будет влиять на рыночную стоимость в той или иной мере. Ну вот примерно все. Что такое ликвидационная стоимость? ликвидационные стоимости тут вот как раз то что я перечислил выше учитываться абсолютно не будет здесь будет учитываться сам момент что объект недвижимости должен будет выставиться на продажу по ликвидационной стоимости и покупатель вы должен купить там не знаю в течение трех дней или недели то есть от рыночной стоимости он будет отличаться процентов на 20 на 25 откуда это берется с недавних пор банки к обычной банковской оценке рыночной стоимости просит теперь прилагать еще и ликвидационную стоимость. Поэтому не удивляйтесь. При одобрении ипотеки данные запросы со стороны банка идут. И также оценочные компании все это делают. Ничего страшного в этом нет. Но удивления здесь тоже быть не должно. Все. Всем спасибо. Всем пока.